Добрый день, друзья! В этом видео мы с вами научимся определять время экспирации. Как я уже говорил в прошлом видео, я научился очень хорошо его определять. И в этом видео я для вас подобрал примеры хороших сделок, которые помогут нам обучиться подбирать правильное время экспирации. Итак, смотрим первую ситуацию. Я просматриваю большинство таймфреймов, чтобы определиться со входом в сделку и с правильным временем экспирации. Больше всего меня интересует таймфрейм «5 минут». Давайте я покажу вам на примере. Смотрите, у нас здесь есть небольшой уровень сопротивления. Я переношу уровень. Перехожу на 5 минуты тайфрейм. И что мы здесь видим? В прошлый раз, когда цена стреляла до этого уровня, посмотрите, пожалуйста, на вот эту вот 5-минутную свечу. Она образовалась с огромной тенью. То есть цена стрельнула вниз от этого уровня сопротивления. Плюс ко всему потенциал у нас в данный момент заточен на понижение. А теперь смотрим на нашу нынешнюю свечу. До конца жизни этой свечи остается 3,5 минуты. И я рассчитываю на то, что она закроется с тенью, как предыдущая зеленая свеча. А в любом случае, после такого импульса на уровне сопротивления у нас произойдет откат. И эта свеча у нас закроется с тенью. То есть, как мы подбираем время экспирации, мы смотрим на price action и на паттерны, которые нам в этом помогут. Мы анализируем рынок потому, что было недавно. И за счет этих наблюдений и закономерностей мы подбираем правильное время экспирации. Это не самый хороший пример правильного времени экспирации. Дальше, будет... Дальше будут намного лучше. Смотрите, у нас происходит отскок от уровня сопротивления. И сделочка заходит в плюс. Я делаю скриншот, чтобы потом все это изучить. Так, смотрим, сделочка у нас заходит в плюс, я перехожу на таймфрейм 5 минут, и как видим, свеча у нас закрылась с тенью, то есть откатилась от уровня сопротивления как в предыдущий раз. Теперь мы смотрим следующую ситуацию, смотрите, это у нас таймфрейм 1 час, видим, что цена стрельнула вверх и потом красной свечой откатилась назад, и красная свеча поглотила нашу зеленую свечу, также у нас идет общий нисходящий тренд. и Значит, потенциал у нас заточен на понижение. Теперь приходим на таймфрейм 5 минут и видим, что цена у нас на этом уровне устраивала коридор. И смотрите, как чередуются эти свечи. То есть зеленая, красная, зеленая, красная. Особенно это видно вот в этом месте. Смотрите, здесь у нас возможно два варианта развития событий. А свеча у нас вот эта вот, 5-минутная, может оказаться зеленой, а потом также по нашему шаблону предыдущих ситуаций, цена отскочит от этого уровня и следующая свеча у нас будет красным, то есть на понижение. Я здесь захожу заранее, чтобы зайти от уровня сопротивления, потому что я не знаю в какой момент цена от него отскочит. Обратите внимание, что я поставил время экспирации 8 минут, а то есть за это время экспирации у нас закроется наша нынешняя пятиминутная свеча и также я рассчитываю на красную свечу, которая будет на понижение. Надеюсь, вы уловили эту мысль. Я зашел практически до конца жизни нашей следующей свечи. И давайте с вами подождем, чем закончится эта сделка. А пока я вам расскажу одну фишку. На закрытие и открытии некоторых свечей, допустим, 5-минутные, 30-минутные, часовые и так далее, у нас происходят импульсы в начале и в конце. Например, на открытии часа у нас в первые 5 минут происходят импульсные движения. Также бывает и с 5-минутными свечами. На последних и первых секундах у нас также могут происходить импульсные движения. И до конца жизни свечи я захожу именно потому, что я рассчитываю на эти импульсы, которые закроют в меня плюс. А, смотрите, как видим, остается 30 секунд. Как видим, время экспирации подобрано идеально. Я делаю скриншот, чтобы опять же сохранить сделку и потом проанализировать. И сделка у нас заходит в плюс. Как видим, дальше он пошел на понижение. И произошло ровно то, о чем я и говорил. Итак, смотрим следующую ситуацию. Здесь у нас есть восходящий тренд. И цена находится на уровне сопротивления. Потенциал направлен на повышение. Но все же здесь я решил заходить именно на понижение. И давайте я вам объясню почему. Смотрите, это у нас 10-минутный тайфрейм. И здесь нужно обратить внимание на то, как цена наша движется. Давайте я приближу, смотрите. Четыре зеленых свечи, коррекция. Четыре зеленых свечи, коррекция. Три зеленых свечи, коррекция. Три зеленых свечи, в данный момент у нас происходит. Цена находится на уровне сопротивления. И сейчас у нас произойдет 10 или 20-минутная коррекция. Опять же, мы смотрим по тем ситуациям, которые были раньше на графике. Нужно все это замечать и пользоваться этим. Это обязательно. Нужно подстраиваться под рынок, потому что рынок у нас живой. И здесь я зашел на 8 минут. А почему именно на 8? Потому что у нас 3 минуты до конца закрытия нашей 10-минутной свечи. И я взял еще 5 минуточек, потому что я уверен в том, что следующая свеча у нас начнется на понижение. 10-минутное. Итак, давайте подождем. Как видим, потенциал на повышение у нас продолжается, происходят импульсы, но я остаюсь спокойным, поскольку я уверен в этой коррекции, которую я спрогнозировал. Если вам что-то непонятно, то пожалуйста пересматривайте это видео, чтобы вы смогли это понять. Можете пересматривать три раза, можете пять, пока вы не поймете про эти закономерности, которые Существуют на рынке Они буквально везде Нужно просто их замечать Итак, остается совсем немного времени 10 секунд Как видим, сделка у нас закрывается в плюс Я делаю скриншот Вот, сделка закрылась в плюс И моя коррекция оправдалась Теперь давайте рассмотрим последнюю на сегодня ситуацию Здесь я сделку уже заключил также на коррекцию, смотрите, открыл 5-минутный тайфрейм. Опять же, мы с вами замечаем те ситуации, которые происходили раньше. Видим, что цена у нас здесь дошла до уровня сопротивления и произошла такая импульсивная коррекция. Далее, после этой коррекции, цену опять толкают на повышение, но опять она отскакивает от него таким же импульсивным движением. И очередная попытка покупателей толкнуть цену, и опять же она дошла до уровня сопротивления. И в данный момент у нас происходит коррекция. Я зашел здесь до конца жизни нашей вот этой вот красной свечи. Почему именно так? Смотрите. Смотрите. На предыдущую свечу красную она закрылась с тенью, и образовался такой паттерн молот, который указывает на то, что следующая свеча у нас будет с большей вероятностью красной. Плюс ко всему, как видим, по предыдущим ситуациям коррекции у нас достаточно длительные, то есть еще есть куда корректироваться. Смысл в том, что я уверен, что свеча у нас пятиминутная будет красной следующая, и эта сделка зайдет в плюс. Давайте подождем немножко. Итак, я делаю скриншот, остается совсем немного времени. И сделочка у нас заходит в плюс. Коррекция опять же себя оправдала. Итак, давайте подведем итоги. Время экспирации мы подбираем по price action, то есть тем ситуациям, которые у нас происходят до нашей сделки. Мы должны замечать эти закономерности рынка и применять их на практике. С помощью этого мы подбираем хороший анализ и идеальное время экспирации. Этих закономерностей куча, и они существуют всегда. Просто нужно их научиться замечать. Какой бы ни был рынок, какая бы ни была ситуация, вы все равно сможете найти ту закономерность, которая вам поможет. А чтобы научиться ими пользоваться, вам нужно практиковаться. Чем больше практики, тем лучше. Если вы хотите научиться торговать, то вы должны торговать, торговать, торговать и торговать. И обязательно нужно сохранять все свои сделки, чтобы потом их можно было рассмотреть и проанализировать то, как вы заходили. Учитесь и практикуйтесь, все у вас получится. Надеюсь, я смог чему-то вас научить и помочь с выбором правильного времени экспирации. На этом видеоролик подходит к концу, спасибо вам огромное за просмотр, за вашу поддержку. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным, и поддержите меня подпиской на канал. Желаю всем всего самого наилучшего, всем успешной торговли, всем профита. Мы с вами движемся только вперед, исполняем все свои цели и все свои мечты. Все у нас с вами получится. Всем пока.